А счастье в том, чтобы не держать. Я отпускаю, милый, отпускаю. И занимаю целую кровать, И не тебя уже в нее пускаю. Переплавляю старые ключи И отменяю идолопоклонство. Воротишься? Ищи свищи. Я утопила наш любовный остров. Он так красиво уходил ко дну. Жаль, ты не видел это представление. Воспоминания? Их унесло течением, и образ твой разбился о волну. Как хорошо, не опуская якоря, вести свой плот на юг или на север, Ты до последнего в меня не верил. Я до последнего молилась на тебя.